То ж тебя на цепь посадил, а? Ты же охотничий пес, нет? Охотник. Ну охраняй, раз уж тебе хозяин доверил. Ой. Не мерзнет. Ладно, пока.